Здравствуйте, уважаемые друзья. С вами Михаил Лен. И вопрос у меня сейчас из серии тех, которые только ленивый не задавал про женскую дружбу. Значит, зачитываю. У Себастьяна есть видеокаст. Что такое женская дружба? Основной смысл? Бабы дружат друг с другом для того, чтобы гадить окружающим и друг дружке? Ну а что, верно? Было бы интересно узнать ваше мнение об этом видеокасте. Какая? это логическая и биологическая база может быть у этой дружбы. Вот, ну, в общем-то, я уверен, что Сергей всегда говорит дело. Вот, кроме того, обычно перед тем, как отвечать на вопросы, я каст других блогеров не смотрю. Я предпочитаю думать собственной головой. Вот, кроме того, посмотреть я его не могу, потому что вопрос этот очень долго ждал этой очер своей очереди. я боюсь, что просто сейчас нет, потому что у него временно слетел канал. Вот, так что, по поводу конкретно, не знаю, как обсуждения э, каста Сергея, я, я бы не стал это делать, в общем-то, по-любому. У каждого своя голова, вот, а зрители могут со, сравнить разные мнения. Вот, Но ну, про женскую дружбу я отвечу, хотя, по-моему, уже отвечал. Значит, чтобы понять, что такое женская дружба и мужская дружба, в чем их разница и для чего они вообще возникали, достаточно... Вспомнить эволюционные и социальные задачи мужчина и женщин, в то время как мужчины воевали, охотились, двигали прогресс, творили, изобретали, социализовались и вступали во всякие конфликтные ситуации, как с другими племенами, друг с другом так и с крайне неблагоприятной вредной окружающей средой и всякими там животными, на которых надо было охотиться, и которые против этого очень сильно возражали, а также, так сказать, с хищниками, которые очень сильно не возражали кого-нибудь слопать из людей. Вот. А в это время женщины что делали? В общем-то сидели в пещерах или на каком-нибудь очень сильно замкнутом и защищенном пространстве, если летом или там еще пока они были там в теплых странах в Африке, наши предки, вот, как-либо как общались между собой, там обрабатывали шкуры, может быть, там жарили мясо, готовили, если уже огонь к тому времени появился. И, собственно, рожали детей и следили за, за кучей маленьких детей, своих там, и чужих. Вот, и в этом была их основная функция, такая социальная, эволюционная. Ну вот, если как бы вот эти модели представить, то в, рам... в их рамках становится понятно, какие функции, э, значит так, смысл и цель у дружб, у мужской и у женской. Начнем с муж... мужской, смысл мужской дружбы, целевая социализация в рамках морали, установления и поддержания взаимных надежностей и доверия, взаимопомощь в техническом и информационном прогрессе, цели, Мужской дружбы, обмен полезной информацией, навыками, техниками, методами, взаимное обучение, укрепление социальной связи на случай защиты и взаимопомощи в экстремальных ситуациях: миграции, война, охота, природные катаклизмы. Принцип мужской дружбы. Интересы, так сказать, дружба, социальные интересы выше. Интересов личности. О, значит, общественное выше личного. Закон социума выше личной выгоды. Только так человечество и выживало. Дальше обратимся к женской дружбе. Смысл женской дружбы. Мораль и нравственность у женщин эволюционно не возникли. Им эти качества особо сильно были не нужны. Повторяю, они сидели в замкнутом пространстве, в пещерах. Может быть там, не знаю, в каком-то там, в кустах, за какой-то оградой, возможно, вот. И там им особо мораль и нравственность не требовались, но только в зачаточном, так сказать, состоянии этих категорий, чтобы они там друг с другом не перегрызлись. Вот. Что им требовалось в этих условиях? Условия были достаточно такие стрессоемкие скажем, генерирующие особенно когда человечество, вот предки европейцев пришли в холодную Европу, сидели в пещерах, действительно вокруг костра, но это же правда, вот, ну там куча женщин ждала мужчин там с войны, с охоты, со всяких там рейдов, куда-то там по каким-то надобностям очень серьезным. Вот, значит, находиться в постоянном замкнутом пространстве в условиях достаточно такого среднего стресса, но не очень сильного, постоянного непрерывного стресса, вонь, крики детей, вот вот копоть от костра, куча других рядом, таких же, как ты, от которых не спрятаться, не скрыться, в таких тяжелых условиях коммунального проживания. Вот, какие у женщин должны были, бы, должны были эволюционно выработаться качества, чтобы они могли жить, нормально функционировать и переносить такие, в общем-то, тоже по-своему достаточно тяжелые условия. Вот, то есть, что именно, какие качества понимаются до сих пор под понятием женская дружба. Значит, а Следующее. Снижение взаимной агрессивности и укрепление социальных связей при длительном нахождении в замкнутом пространстве или на замкнутом пространстве в условиях стабильного слабо, слабого или среднего стресса пещера с кучей детей вот как модель собственно поэтому бабы кто-то кто в женском коллективе работал знают что работ мужчине там долго находиться невозможно едет крыша реально, вот очень долго слушаешь женское общение, понимаешь, что ты находишься среди недочеловеков во всех смыслах этого слова. Они непрерывно трещат, они непрерывно генерируют какие-то звуки, которые там два слова имеют смысл, фраза имеет меньше смысла, а когда несколько часов слушаешь, понимаешь, что это вот как бы трескотня чисто ради трескотни. Чтобы эта самая одна баба видела, что пока другая трещит, Значит, у нее рот чем-то занят, и она ей в шею кулыками не вцепится. И, так сказать, в обратную сторону то же самое. Вот, поэтому они непрерывно трещат, значит, как пулеметы. Дальше. Объединение и помощь друг другу для манипулирования мужчинами и выколачивания из них максимума ресурсов. То есть, когда там мужчина ничего не принесли с охоты или мало принесли, там на всех не хватает, значит, бабы поднимают коллективный виск, чтобы мужчина уже в психику пропи про, сказать, прописался рефлекс, как у собаки Павлова, что надо значит, бегать за этим там бизоном или мамонтом до последнего, а то значит при входе в пещеру лопнут эм, барабанные перепонки. Вот. а я, так сказать, на более высоком уровне, это значит, что бабы способны объединяться, когда речь идет об их общих шкурных, в первую и последнюю очередь интересах. Больше они ни в каких случаях объединяться не способны. Женщина ⁇ это эволюционный паразит, манипулятор. Они объединяются и, так сказать, дружат в кавычках исключительно для того, чтобы коллективно, монолитно, сплоченно, корпоративно выколачивать из мужчин ресурсы. Именно поэтому вот в условиях современного дня, матриархата, Большинство мужчин великолепно чувствуют и видят, ощущают на своей, так сказать, на примере своей личной жизни и своих знакомых большинства, как женщины монолитно занимаются бытовой проституцией и, в общем-то, торгуют собой и бесплатно к телу не допускают. Причем нельзя сказать, что они все, так сказать, их миллионы и миллиарды друг, конкретно друг с другом договорились, нет, это просто вот именно социальная такая, женская общая инстинктивная программа. Можно сказать, женская дружба. Вот, что еще можно сюда сказать? Значит, преобладание личных шкурных интересов над общественными интересами, личная выгода для женщины выше законов даже женского социума, Поэтому в ситуации личной конкуренции, то есть за какие-либо ресурсы или за мужчину, когда шкурные интересы преобладают над корпоративными интересами, женская дружба улетучивается мгновенно, как с белых яблонь дым. И бабы с легкостью продают, предают друг друга, уводят друг у друга мужчин. При малейшей возможности лучшие подруги, но это уже притча в языцах. Вот, подставляют, грабят, да и в общем-то и дерутся, так сказать, не слабо. Вот меня когда-то знакомый спрашивал. Вот, при этом с, доста с достаточно зверской жестокостью. Вот. Ну и все это случается, предательство, вот это вот продажа засаживание друг другу ножей в спину среди так называемых подруг. Ну, в разы чаще, чем так себя ведут мужчины в аналогичных ситуациях, потому что мужчины в дружбе все-таки. Ну, большинство хотя бы мужчин, пусть даже в, нашем, в нашей стране в, стране, в нашем социуме, не подавляющее большинство, но все-таки большинство мужчин в аналогичных ситуациях руководствуются все-таки корпоративными интересами какой-то морали и нравственности. У женщин этого нет, не возникло за эволюционной ненадобности. Ну вот, собственно, все, что можно сказать про мужскую и женскую дружбу, если коротко, суть я сказал – Поискал, вот сейчас хотел поискать ссылочку, не нашел, попадались мне материалы о том, как на зонах, вот есть женские мужские зоны, там рядом находятся эти, не знаю, как там называются, места проживания и работы, у мужчин там мобильная связь есть, у женщин нет, потому что мужчины... Хоть как-то там кооперируются, ну не сказать, что дружат, но можно сказать, что и близко к этому. вот Социализуются, уважают интересы друг друга, блюдут, если там не морали, так сказать, каноническом значении этого слова, то хотя бы понятия. Вот. И друг на друга стучат, ну не очень часто, скажем так. А женщины все массово стучат друг на друга. И администрация у них телефоны отбирает, потому что формально телефоны там запрещены. Но мужчины в силу способности консолидироваться и, можно сказать, дружить, вот в силу преобладания общественных корпоративных интересов над шкурными интересами, они как-то это умудряются объезжать, а женщина, ну никак. У них шкурные интересы радикально преобладают над общественными. То есть... Женская дружба ⁇ это понятие такое очень сильно в кавычках, очень сильно специфическое и совершенно не является аналогом или синонимом дружбы мужской. Там все эволюционно, и социально служит совершенно другим целям и руководствуется совершенно другими принципами, исключительно шкурными. Ну вот, собственно, все, что можно сказать про женскую дружбу. С вами был Михаил Эн, спасибо за внимание, всем добра, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.